Александр Головик победитель в полутяжелом весе 97 кг. Саш, сегодня еще круче сложилась складка, чем вчера. Настроился больше? Ну да, настроился. Знал, что соперник мой давний. Неплохой. Думал, надо бороться до конца. Что будет тяжело с ним, непросто. Но получилось, что быстрее выиграл, чем даже сам рассчитывал. Мы с коллегами тут разговаривали о том, что вот спортсмены вынуждены... Э, находиться под э, вот контролем э, допинговых комиссаров как вообще жизнь складывается вот твоя на тебя как-то это влияет ну для меня нормально это все складывается потому что я ну не принимаю запрещенных препаратов и всегда вовремя пытаюсь заполнять эту ваду потому что в любой момент могут приехать, приехать к нам ну, это уже нормальное состояние, то, что ты постоянно под контролем и постоянно должен уведомлять, куда ты уезжаешь, как? Да, если честно, уже привык, как бы оно всегда в голове и никогда не забываю об этом.